Токарный баба. Я был действительно в шоке после того, как мне с моего же паблика ребята присылают новость о том, что вышла четвертая по счету бета-версия iOS 10.3 для разработчиков. И делайте ваши ставки, друзья мои. Я прямо вот так вот не вижу через камеру, но тем не менее. Заработает сеть на моем iPhone или нет после того, как мы его прямо сейчас обновим до самой последней, точнее, самой актуальной бета-версии iOS 10.3. Шелестим, шелестим, ребята, но... Но, к сожалению, в iOS 10.3 Beta 4 я пока что не нашел абсолютно никаких нововведений по сравнению с третьей бета-версией. Напомню, что предыдущая бета-версия iOS 10.3 включала в себя следующее. Раз, новый пункт в меню настройках, отображающий список 32-битных приложений, поддержка которых может завершиться совсем скоро, а точнее с выходом iOS 10. Точнее iOS 11. 2. Исправили баг с черным экраном при запуске каких-либо приложений. 3. Теперь вместо черточек или тире в разделе Touch ID и пароль в настройках у нас красуются выколотые точки. 4. Устранили различного рода критические уязвимости в iMessage, когда устройства могли наглухо зависать при принятии двух убойных сообщений. 5. Исправили бак, вызывающий респринг или, или же быструю перезагрузку устройства нажатием по строке поиска Spotlight. 6. Убрана опция аналитика iCloud при первоначальной настройке устройства. 7. Существенно повышена производительность на более старых девайсах. К сожалению, мой iPhone так и не начал ловить сеть, ну дабы есть вторая шестерка, но все равно это как-то обидно что ли. И я уже здесь не сомневаюсь, что косяк не в прошивке, а именно со стороны опять же iPhone, может какой-то модуль сгорел, перегорел или что-то с ним стряслось. В общем, скорее всего понесу этот аппаратик бедный в сервис, а уже корпус поставим Тогда на другую шестерочку Кстати, видос об этом будет уже совсем скоро Ну и неоднократно я говорил О своем паблике, что там Помимо каких-то серьезных и смешных Новостей, я также выкладываю Обои с каждого своего последнего Ролика, поэтому мне кажется Что это даже неплохой повод Uh, ну, даже хороший, я бы сказал, повод перейти по ссылочке и подписаться на него. Ну, и, конечно же, там пару новостей, может быть, репостность. Я ни на что не намекаю, просто так вам дельный совет. В общем, мира и добра вам. Пока! Все-таки мне удалось найти еще одно нововведение, теперь при обновлении до самой актуальной версии iOS, если мы будем жмакать на нашем айфончике или айпэдике такие кнопки, как клавиши регулировки громкости, power, home, то наше устройство будет написать «Слышь ты, утырок, да ты задрал жмакать по мне всякие клавиши, подожди, пока я обновлюсь спокойно». Не, на самом деле там будет написана надпись, которую вы видели прямо сейчас на своих экранах. Еще раз, я никого не оскорблял, это просто так, знаете, лирическое отступление. Порыв души, крик такой, скажем, после того, как сеть на iPhone не работает. Да.